Чуть не убил меня, металлолом долбанный. Это избушка бабузины. Доброго времени, суток, мои дорогие друзья. Yeah. Меня зовут Дэн. Это канал Lexus Games. Мы продолжаем с вами играть в этом Хард. У нас третья серия. Э, Веселая развеселая. Э, нам открылся еще один ход, и нам нужно найти еще две запчасти. Ой, это так прикольно выглядит. Не две запчасти, а если будет точнее да правильно сказать. Вышло. Никто не мечтал. Некроман. А почему не у меня достижение с... обнулилось? Написано опять 146. Как это так? Подожди, я сейчас не понял. Слабо, но... К -к -к -к. Не прошел, я же говорил, я не не один день лежат. Как ты в коридоре оказался? не знаю, я не я в один перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг за Я их руснул. Прямо тут. Пипец, блядь, вы представляете, что, что вообще произошло с людьми, все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, и все вместе. И где же теперь роботы? Да кто его знает? Разобрелись, наверное, по предприятию, вот тут тонались сколько. Кого-то сумели остановить до да вырубить, а кто-то, может, тебя поджидает за углом. Ты так спокоен? Так о а чём? Я своё уже откричал, напсиховался. И сам в шоке проклятия орал, и напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорю, мертвых. Ты знаешь, почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить с А, почему говорю? Не, не знаю. Не знаю даже... Не о том подумал, бедолага. Да все равно. Знаешь, мне пора. Да, давай, пока. Бедняга. Так, ну я так вот думаю, нам скорее всего в эту сторону. О, да, детка Где моя сладкая Элеонора? Открыть чертеж, чертеж. Паштет Майдур. Что лучше сделать? Вот это или вот это? Хочу EPM сделать Короче, я пока собираю ресурсы, я ничего тратить не буду Я хочу пособирать ресурсы а, Кстати, да Вот это, я думаю, надо забрать А места мне не хватает Ладно, ладно, ладно доступ разрешен полимеры я думаю себя тоже надо улучшить вот у меня их много разряд шоком так два есть еще дополнительных. персонаж повышение эффективности защиты костюма от лазерных атак Отличный уровень подготовки дает вам силы для дополнительного рывка. А у меня он исследован. Стужа. А, принудительно заморозка. Увеличивает урон от огня. Криагенный полимерный состав за счет АТФ, получаемый из вашей коренной массы. В результате чего вы можете использовать способность за счет своего здоровья. Блять, не очень, конечно. Смотри-ка, полимерный щит. Это способность. На Е. Хорошо. Я выбрал щит. Это, кстати, очень удобно. Так, сейчас у нас холодный цех. Это что за кусок дерьма, блядь, летающий? Это еще что за дрянь? Это росток победа. Что еще за побег? Там корово! Он в качестве корма для крупного рогатого скота. И быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. А -а -а -а. Курица клюет чувака Лучше не привлекать внимание Блять Там стекло Я не заказывал зомби Памятное поздравление А этот можно так просто посчитать? А нет, подожди, а назад. Запишу батарем Ладно, забей. Ой, что Я что-то с него взял, но что не понял. Хорошо, мы двигаемся дальше. Погнали, экшен не ждет. Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе спектр исследований самый широкий. Круто. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Но ну, в нашем же мире тоже ж полимеры существуют. Даже не вылазьте нахер. Хренососы. А, они, они биомеханические. Интересно, тут у вас аквариум Это биомеханика. А вон те уебаны сидят. Ебать Сука. Да, биомеханика это сильно Забирай все, что у них есть. Там еще один летает. Да сколько ж вас там? И он здесь больше не вылетит? Ты Кого они едут? Согласен, просто пиздец развели. Так, немножко залутались. Валентин Какой Валентин, блядь? Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Это хорошо. рабочей Таблетку от гипертонии. Покрутил. должно заработать. Там, блять, курицы в воздухе летают. Как это прекрасно. Опер. Я интереснул. Продолжаю записывать свои мысли. Я не понимаю, что делать. Блять, зачем я вообще сюда лезу? Мне сюда. Было, а, -а, -а, -а. Что, что это, ну, Я понял. Видел, Я все сказал, понял. Зачем Повернуть нужно Наш вправо вентиль. Считает, да. не Нет. Вы налаживаете на каких животных? Каких животных? здесь Кто Что опять не Вы Перед открытием в да. 25. Я понять не могу, они сдвы или нет? Лабораторный терминал включен. На его экране должен быть отображаться лучший статус работы. классическую музыку превращается в эдаке. танец смерти. Рождается жить, каждый раз разная семья, А умирает обновь. Блять, что происходит? всех убили? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. И куда оно все утекло? Бальго цех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Звездец. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Ой, блядь. Мне кажется, здесь будет вот босс. Это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы. Барса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Круто. А, дружочек. Усатый хиросос. Давай сюда мне свое оборудование. Черт, одни трупы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Я вижу. Не привыкать. Я вижу. Бля, мне кажется, будет босс. Доступ разрешен. Мне нужны, мне нужны боеприпасы, скорее всего, будут. Я оружие пока ничего не могу сделать, бля, мне не хватает. Зачем я так много потратил? Ну давай хотя бы так сделаем Патроны добавлены на склад Доступ разрешен Сейчас мне нужно на склад Смотри Это я могу пока выложить Авто Сортировка И забираю пули Они мне пригодятся И аптечки Я почему-то чую сейчас первого босса но это что-то неладное здесь, ну согласись Так, хорошо э -э, Тут должен быть один... Да, вот он Теперь этот наверх Ну, можно и так Слишком какая-то томная и страшная музыка Как наполнить колбу? Волна наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Займись слишком просто. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Это кто? Мрази-мухи какие-то. Так я просто не буду выходить отсюда. Сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании цехи оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивает вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и довязаться в вращающейся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт! Вентилятор вырубила! Попробуй теперь запустить его шоком Сука! банешься веселая мать твою хлопушки как у него перезагрузить кого именно перезагрузить шоком Как? Что? Что именно перезагрузить? Подожди! Вот это? Или вот это? Ждем, ждем, блять, когда они сейчас прилетят. Куда, нахуй? Я слышу, как ты где-то мразь крадешься. И тебя я тоже вижу. Заданки. Куда ты, блять, полетела? ура Ну-ка лежать! Бля, так это же просто зона для фарма. А этот робот хороший. Твою мать. Дико подумай о своем поведении в другом месте. Ой, я успел. Что за хуйня там побежала быть, не может сюда я говорю это зона фарма чистая Берите колбу, можно уже, спасибо. Валим отсюда. Это было одно из самых простых заданий. Как меня радуют эти ваши сраные колбы? Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Дань традиции а, вставлять колбу? Я рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колба искать. Согласен. Это хер, блять что я нафармил хоть там Тебе здесь нравится, милый? Я мне нужно вот это это что стали М -м -м. из металла а что где-то здесь есть место исполненная позитива Конечно, короче есть. все из роботов Везде, вылазит где есть похотливые слизники, которых можно призов... так какую-то функцию этот робот выполняет или нет да какая польза? А, это что? Это ж наш друг А сверху что-то есть? Может я зря сразу вниз спускаюсь Я могу что-то сверху лутануть, нет? Не, не мог Твою мать Опять эти, блядь, аниматроники усатые А с вас мне нужны металлы Пожалуйста О, детали из металла Это хорошо По одной штучке Пиздец Смотри-ка Я нашел какой-то секретный. О, я пасхалочку нашел Либо секретный проход Твою мать Не знаю, что я делаю, как я сюда забираюсь. Э -э Хорошо, я допрыгнул. Почти, зачем я сюда лезу? Я, честно, не понимаю, зачем я сюда лезу, но ладно. Ой, блядь, допрыгнул. Шо? Скорее всего, здесь что-то есть Что-то, что можно заюзать Так, там труба, на которую надо будет прыгнуть Где она? Опа, успел Хорошо Я уже научился прыгать здесь. Я уже приналовчился. Стоп. Что ты делаешь? Ой, блядь. Нормально. Залазь. И что за место? Не ожидал, нахуй? Саный, блядь, ведроид. На нахуй. Родненький мой, сладенький, дура дурачочек. Сука, Это было неожиданно. А там еще один ходит. Кусок, ублюдка. Я так понял, это типа я просто обошел их. Смотри. Ну что, ты готов умахаться, тварь? Ход Дости заработки достижение. достижения, аватар Не знаю, что это, но За что людей-то? О, это все Петров, сука, олень тупой Да, я просто обо... Я мог бы, блядь, сейчас обойти роботов Вместо этого я с ними подрался, Ну ничего <с> <с> <с> Типа то, что подрался, это наоборот хорошо Так, время загадок. Вуаля! И все супер. Так, мне туда, поэтому я пойду сюда. Ты слышал тоже, что и я? Я всегда слышу тоже, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги! <пире> да тихо ты это да и так понятно. Что ты там вообще недобрый? <пире> да, но Колбус с бесцветным полимером все равно нужно как-то достать. <пире> Вы... лыбкой... <пире> а, ебаные пироги! Я не знаю куда я иду на самом деле. А, я закрыл дверь. Зачем? Напоминаю... Ладно, здесь нелинейность тоже присутствует. Работа... То есть ты можешь пойти куда хочешь. Особенно забавно. Особенно забавно то, что роботы дают всем по жопе. Ой, не к добру это. Бля Бля, Ты охуел, да, друг? Это шутки тихо, такие, что? Тихо, тихо ты можешь, ты можешь разбудить его в любой минуту Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки Тварь, проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидом полимером К Колба прямо там, внутри Нужно, чтобы ты нашел Я даже не думал, И что из игры враг буду У меня есть друг тогда мы нахрен взорвем эту тварь И тогда ты заберешь то, что тебе нужно Хорошо Будь по-двоему а колба уцелеет? Блять, насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Борщевик? Скоро закончится. Сука, зачем вы выращили, ну, вырастили борщевик? Контейнер. Зачем они вырастили борщевик? Так, ладно, контейнер. Как он хотя бы. Зачем? Желтый такой бедон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Понял. Я найди. Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, моем. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Ох. Тихо. Главное, еще не пропускать, не забывать. Ой, очень много деталек я получил. А детали это всегда Хорошо. Забирай. Биоматериалы и нейрополимер я получил топинам. Точно я сейчас буду называть их растениями всякими. Ебучие маргаритки, блядские ромашки. Типа. Того. Ну ты ебаный, ты шашлык растеневодный. Это и есть желтый бидон, блядь, серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет тут рядом ни хрена. Надо целиком цицерну вести. Этой гигантской твари как раз хватит. А как я ее, ее вести? О! -о, -о. Сука, цветочек! Блять, аленький! ну иди нахуй! Сюда зарубил? А как его вести? Не, ну явно не так. А, смотри-ка, сверху пульт управления, походу, есть. Не перепрыгнул, нормально. Уровень пестицидов понижен до 10%. Храс, это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь. Так, а что теперь делать? Что это я делаю? Используйте интернет, чтобы двигать платформы. А, -а, а. Ну подвинул, хорошо, дальше. -то. А... а как его поднять? А вниз нельзя ее опустить? Мне надо как-то опустить ее вниз. Он долго ее тянет А, смотри-ка Вон еще ключи. Я понял А я допрыгну до туда теперь? Вроде должен допрыгнуть Все, сейчас на максимуме <свеческая> Да, я говорил, что головоломки Здесь на уровне Нихера себе Че у нас здесь блять это еще одна комната отдыха сколько можно отдыхать не чаев сколько можно отдыхать оба на открывай как-то так Так, здесь я не был. Подожди. Стрекоза. Повернулась там платформа. О! Так. Допрыгнул. Теперь куда? Теперь повернуть. Опять прямо. Ой, не туда. Уровень пестицидов понижен до 8%. Твою мать. А как мне туда допрыгнул? Я допрыгну до нее. Даже не выплёвывай ничего, мразь. Как мне вот это повернуть? Я не допрыгиваю. Разве что через эту? Или нет? Так, надо как-то наверх забраться опять. Ну, давай сюда. Хорошо. Э -э, загадки максимально непонятные. Вот типа нахера, блядь, это делать? Я не понимаю. Могу дальше протиснуться? По всей видимости, нет. Да, не могу. Здесь закончился этот трос. С той стороны могу, да? Ну-ка. Бля, с долетел. Здесь могу допрыгнуть? Ладно, разберемся. Все, я нормально допрыгнул и перегнал ее в ту сторону Теперь мне нужно вот сюда Я теперь могу туда залезть в теории, правильно? Вот сюда Ебучие пироги Сюда Мне нравится, как он выражается но ну вот эти вот головоломки... Я... Э, э, э, ну они просто ну, нахуй не нужны. Зачем? Зачем вот это вот? вот? Ну это блять, ну ты идешь за экшоном нихера себе каким. А тебе надо головоломки ебать разгадывать какие-то. Рыбок во время прыжка, так я знаю. <связь> Поехала, родная. Ну, уезжай. Уровень понижен до 4%. Теперь в ту, блять, камнатушную напасть. Да насрать! Где там этот мужик с насосом? Он что, уволился? Хорошо, ебать. Подожди, а как мне наверх-то запрыгнуть? Мне нужно вон туда. Все, вижу, вижу. Ебучие пироги Достижения горячие уши А чё, все достижения сбросились? Какого хуя достижения сбросились? Уровень пестицидов понижен до 2% Пиздец мне Мы, Мы... все умрем. Хорошая идея, я тут уже подустал Бля, обожаю их разговоры Куда теперь? Охренеть, здоровенная тварь На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента Экспериментаторы, блять Да, блять Полностью согласен, нахер Сука. Да доедешь ты уже когда -нибудь... Надеюсь, доедет, блять Иначе сейчас тараном пускай двери выносит стараюсь. Все, перекур Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой беду. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Сейчас окажется, что это не то. Блядь, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо Охуеть. поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да. Сдохни, тварь. Хорошо, но это не босс, правильно? Блять, у него глаза есть. Обычный советский, обычный советский борщевик. Блять, сука, нога! Мужик, ты как? Нормально повезло. Сухо, побеги! Вставай, быстрее! Я застрял. Стреляй, не болтай! Ты слишком много! Давай, быстрее! Пытаюсь, бля! Если доберутся до нас, толканись! Ты же борщевик, правильно? Ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь я, пытаюсь! Ебать! Нет! Нет! Помогите! Сними его с меня! Мужик, держись! Я иду! Твою мать! Голуба, блядь. Хоть где-то повезло. Это точно. Он мучил! Да я догадался, блядь. Ебучие ромашки, блядь. Ебучий ты. Да так ебись от меня. Блядь, ну это уже, это уже растение. Что за резинты был, нахуй? Охренеть. Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего Путь к вершинам науки тернисты полон ошибок Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает Доступ разрешен Давайте пока не сюда Блять, и музыка подъехала какая-то непонятная зачем я сюда залез, блядь? Ебучий борщевик <клес> Ябаный. А, <да>, ты шашлыкан <клес> Мне только вас не хватало Пошли вы нахер Бляда растения Твою мать А че так мало? Сука, зеленая, бледная Музыкальное сопровождение, то что нужно Нихуя себе Ой-ой-ой А это плохо там несет блять блять мне хуёво от этого а он живой еще давай-ка заряжай на максимум пойдем расстреливать их. топором ебучие фиалки блядь. сука и ты иди сюда тварь да иди нахер отсюда Все мое. Весь лут мой. Мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой. Это такой мини-боссик, да? Нормально. А что за дапстеп подъехал? Давай-ка я уйду отсюда. Я тут уже снял. Храст. Ну не может же быть, чтобы каждый раз они с этой березы так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза ⁇ это прежде всего символ. Хоть требующая опыта. Символ. Уимол. Да ты заколебешься через день ходить по четырем отделам закона. Блять, как он у меня вечно с двух ног влетает. Саный робот, блять. И ты туда же И ты, блядь, туда же Сюда Саные вертоблюшки, блядь Все, это теперь моя фраза Прости меня, Нечаев, но Блядские пироги Да, это хорошо прям Так, я с ним общался уже. Хули ты двигаешься, я не понял. Мертвые должны быть мертвыми. Так, ну я сразу две забрал, правильно? Вот еще. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь встахнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Бирюза приходит в норму. Какая красивая. А? Мне куда? На выход? А где выход? Ну, выход здесь. Бля, яблочки. Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс мобилов. Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это, не примазал. Ну, в смысле, мне Храсс мог... помогал. Мораль... Морально, морально lactose, Уни уничтожал. Ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеет смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Так, я все залутал. Пошли. Да, конечно, хули ждать-то. Мой мальчик. Мой мальчик, хули ждать-то. Правильно, ничего. как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах.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 Это... Да, но... Может, тот пример был единственным таким экспериментальным образцом. Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал. Вместе с академиком Сеченовым. Ну, чертовщина какая-то. Вот-вот. Скорее всего, могли подставить просто и убить. То есть он даже, ну, не мог пони... Ну, не... Долго, блядь, нам ехать в этом лифте с саном? Ебучие пироги! Не, ну лифт хорош. Я в такой не зашел. Я боюсь лифтов, пиздец. А в таком бы точно не поехал. Кабина метр на два, блядь. Ты внезаперт в, ну, в глубине горы едешь непонятно куда. Ну, хоть какое-то развлечение топором помахать. О, добрейший вечерочек. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пешком это неплохо. Деревню, в которой мы оказались. Идем. Да. Мы в деревне? Привет, детка. Авторизация. Бля, у меня все равно не хватает. Ну это пипец. Может на улучшения какие-то хватит? Нет, для улучшения тоже требует, видишь? Я не хочу их тратить И здесь нужны эти же штучки О, а здесь нужны А у меня не хватает шариков Ну все, вдохнул с грустью Можно идти дальше Лезвие Опять свечки И здесь то же самое А вот тут уже Вот это можно улучшить Нельно... Ней... Дискретный микродозатор так, ну все, шариков не хватает. Ну, топор выглядит по-другому. Хуяся тусовка. Сохранение давай, давай, давай. Сука, дверь открой. Класс. Чёрт, пчёлы. Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. Нет! В момент ремонтники не опасны. Вы продолжать движение. А они роботов не отремонтируют? Заебись, я продолжил движение. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой.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 то Гриф объявит тревогу первого уровня и в точке нашего обнаружения сберутся ближайшие портфельки. В случае, если камера заметит, как вы отоплываете робота, будет Ёбаный объявлена бой. тревога второго уровня и Гриф выйдет в точку обнаружения дополнительные силы. Пошел на. Но как я пойму, какой именно уровень тревоги Машины увеличивают сенсорный охват. Потревожите... Блять, ну меня с дронатой шмальнул. Маленький глиномест. Ты где, блядь? Еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельная опасть. Вот этот вот грантометчик Пуек! Кроме тележков, модель Терешкова выполнена по сходе индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный вызов злобные не имеет просто моделя типа тележков. Ну, хоть кто-то здесь не пытается. Блядь, что убить. происходит? И на там спасибо. По-моему, меня все пытаются убить. Они вообще берутся. Роботчик Пиздец! Я пошел отсюда. Да, сам просился. Иди-ка сюда бегун хуев. Блять, ну это ж неадекватный ублюдок. Твою мать! Сука! Хилься, хилься! Здорово, привет! Да ебаный в рот это ж. Шатал их БЛК Сука. Блять. Какая встреча нахуй. Усатый ебаный аниматроник. Дика, отдохни. За что человека убил? Mm -hmm. Что-то есть. Что-то есть? А ну-ка нахуй не ремонтируй его. Твою мать нет, я пошел. Ты чё охуела? Дебил, хватай, прыгнул. Блять, он мне прямо под ноги гранаты бросает. Ну давай. Кто кого, блять? Блять, там не ремонтируй, сказал никого. Вам предстоит жаркая схватка. Я заебался уже. Хватит меня бить Пиздец Щелка, модульный замок Ворота заперты через общую систему безопасности Нужно получить доступ к системе Единственный вариант добиться этого Как-то подключиться к камерам наблюдения К сожалению, у меня таких возможностей нет Для подключения к камерам существует специальное устройство sdk 2 валан Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики Куда меня... Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется Бля, Согласно я... имеющимся данным, устройство с таким названием есть в что? Не Я а? новый сигнал Используйте его место по Они меня сейчас просто убьют По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов Рекомендую передвигаться исключительно я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Блядь. Их ты маленький... Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не первый раз вижу подобную систему безопасности ХРАС. Ее можно обойти. Да ты че, блядь, это что за Дарк с роботами? у меня заканчиваются аптечки вот это я зашел блять удачно враги повысили свою бдительность на максимум майор Заебись ты, бля, делаешь. Маленький уебан. Куёте! Супермен, бля, ,ский. Как там? Ебучие пироги. Не нужны аптечки. Прям очень. Блять, нет. Только не роботы. Пошел нахер отсюда. Капсула адреналин. Куда мне вообще надо? Ага. Понял. <клёх> как туда добраться?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 Давай, покажи нам, что ты способен! Ну как успехи, блядь, челеносод черный. Бля, мне кажется, их там много, да? Там, блядь, такое ощущение, как будто на меня целая бригада выехала. Кто куда, а я по съебам. Давай, давай, малыш. На нахуй. Это и есть устройство взлома системы безопасности. Взломать эту систему не так-то просто. Кто-то жил. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Бабзина! Баб Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Бабуля Этот что это знает. кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять подручнее. Это точно. Так с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валан взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где-то. К тебе в избушку? Что за баба-яга такая, без избушки на курьих ножках. Ну, ты даешь, мать. Уже иду. Бля, ебать, она крутая. Видишь полянку на холме. Что дальше по дороге? От вышки твоей. Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Понял вас, бабзина. Я знаю, я прочитал, что, короче, бабузину сокращенно называют база. Это база? Это база. Я хоть у нее сохраниться смогу Ох, нихуя А у нее тут нормальная такая дерев... Деревушечка Воды хоть попить Да-да-да Написал себе, подергай Там кто-то летит Чего, блять? Заебись. Это босс? не убил меня, металлолом долбанный. Это избушка бабузины? баба а, из я, будущего. Бучок. Спасибо, бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу, чайку попьем. Нормально, вот это бабазина. чеку себе сам нальешь. М -м -м. Классный телек. Что показывают? Мультики, господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за? Тихо!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 вашего слова недостаточно о чем вы говорите и что это сейчас будет высшее руководство страны Прошу скриншотики классная специальную комиссию которая оценит последствия вашего сбоя мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов вам ясно, товарищ Сеченов? Сука. Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя Это не передача, передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Что-то Бабазина знает. Она непростая женщина. Отвечаю. Постынец забери в углу. Кадами отвала на небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертеж О, прихвати. Мой шкаф знает, Ох, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Так, да ну я уж. предлагаю сделать подруга. паузочку. Спасибо Мои дорогие, вам если вам понравилось видео, тебе. подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего ренесуток, не болейте и берите себя. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.